по традиции представлюсь. Меня зовут Алена Жупикова, идейный вдохновитель и создатель компании Кагруп. Более 7 лет мы занимаемся организацией бизнес-мероприятий премиум-класса и последних 5 лет мы плотно изучаем тему Customer Experience. Создали уже 9 конференций Customer Experience. И вот сегодня у нас непревзойденный эфир Live Talk, куда мы пригласили Ольгу Гусеву, эксперта по стратегиям управления клиентским опытом и развитию клиентоориентированной корпоративной культуры i <laughs> автор двух книг, соавтор Customer Experience и Customer Experience 2. Обе книги стали бестселлерами в категории клиентского опыта на Amazon. Оль, мне очень интересно пораспрашивать тебя прямо про детали. Я знаю, что ты один из немногих в мире тренеров Customer Experience Professional Association, член эм, Customer Experience тоже ассоциации и сертифицированный международный эксперт по управлению клиентским опытом. Таких немного. И наверняка ты получила эти заслуги за какие-то достижения свои, поэтому сегодня буду расспрашивать у тебя все, что ты знаешь про клиентский опыт, про поведение клиента в посткарантинный период, что изменилось, что не изменилось, поэтому очень рада тебя приветствовать у нас в нашем эфире. Я рада делиться друзья ну что мы традиционно начинаем по традиции я задаю ольге вопросы она на них отвечает если у вас есть уточняющие вопросы вы можете их задать прямо в нашем чате потому что микрофоны и видео на вашей стороне отключены и конечно же в конце у нас с вами будет 5 10 минут на то чтобы задать ольге вопросы те которые не задала я но вас очень сильно интересуют вопросы ответы на вопросы которые наверняка Знает Ольга. Ну что, начнем тогда. Давай начнем с самого, наверное, важного сейчас. Это про поведение клиентов в карантинный период. Мы точно знаем, что оно изменилось. И это уже даже зафиксировали в последнем исследовании Исследовательская компания Маккензи, указавшая 5 поведенческих сдвигов, которые, в которых есть прослеживается взлет онлайн-торговли, снижение лояльности к брендам, возврат к базовым ценностям. Какие, на твой взгляд, потребительские, потребительские предпочтения влияют на сегодняшний день на управление клиентским опытом, на ну, по, по твоему мнению, как ты считаешь? Алена, вот буквально с первых дней карантина, с первых недель мы были в таком достаточно плотном контакте с мировым сообществом CX-экспертов, мы встречались и продолжаем встречаться, собственно говоря, до сих пор каждую неделю, раз в неделю для того, чтобы делиться тем, что происходит в разных странах. Что происходит с компаниями, какие трудности, как компании их преодолевают, какие находки, какие решения, как CX-департаменты выживают в этих условиях и что компании могут сделать, чтобы помочь миру и своим клиентам адаптироваться к той ситуации, которая нас застигла врасплох. Ну что уж тут скрывать, в общем-то, наверное, весь мир оказался застигнут врасплох. И во время этих встреч мы выделили несколько таких знаков, ключевых аспектов, которые оказались универсальными не только для какого-то определенного региона, но и универсальными для всего мира. В частности, ну, практически все CX-эксперты отмечают достаточно яркую актуализацию аспекта доверия. Причем доверие, оно может, скажем так, развиваться, разворачиваться несколько в разных плоскостях. Это и доверие продукту, к качеству продукта, к его доступности, что стало очень актуально да, вот во время карантина, особенно в первое время. Доверие к бренду, насколько бренд способен, скажем так, выдерживать те обещания, которые он дал клиентам, да, ситуация изменилась, что происходит теперь. К качеству и безопасности потребительского опыта, естественно, безопасность во многих сферах вышло на первый э, план, да, и в частности, вот такой, на мой взгляд, достаточно интересный пример, что э, многие потребители стали более активно доверять крупным продуктовым сетям, в частности, потому что, может быть, есть какие-то шероховатости в обслуживании или недостаток персонализации, но когда дело коснулось безопасности, больше доверия люди были готовы отдать системе, да, вот этой системной обработке, бизнес-процессам, которые выстроены в крупных сетях. А доверие – ключевой аспект. Если доверие есть, клиент готов простить какие-то шероховатости, клиент готов пойти навстречу и понять, что да, сейчас действительно всем трудно, и компания тоже адаптируется. И те компании, которые успели в мирные, спокойные времена создать вот такой банк доверия, они фактически получили фору, да, получили какую-то подушку безопасности в виде вот этой самой лояльности, доверия клиентов. Те компании, которые не видели по какой-то причине важность этого доверия, или не успели его построить, они, конечно, оказались в очень сложном положении. Следующий аспект, который мы увидели, опять же, это такая глобальная тенденция, это повышение важности эмоций. Конечно, с эмоциональной точки зрения эта ситуация оказалась сложной, она оказалась сложной и для клиентов, и для компании, и эмоциональное состояние клиентов во многом влияло на их восприятие того, что с ними происходит, и на их восприятие клиентского опыта. И, такой интересный, важный аспект, что бизнес вдруг стал человечным. Если мы до этого говорили, что у нас есть B2B, у нас есть B2C, B2G, то теперь вдруг неожиданно это понятие превратилось в H2H. Human to human от человека к человеку. И нередко стала ситуация, когда, например, достаточно высоко поставленные сотрудники, топ-менеджеры были вынуждены работать из дома. И с той с другой стороны крупный заказчик, крупный поставщик, и это живые люди, у них есть кошки, собаки, дети, которые бегают на заднем плане. И вот эта реализация, что э, люди работают для людей. В этом плане, мне кажется, очень показательный пример э, авиакомпания Air New Zealand, хотя эта история не связанная с коронавирусом, но тем не менее, она, мне кажется, здесь очень показательна. Э, находились в финансово очень плачевном состоянии, и некоторое время назад в нее пришел новый SEO. И он собрал совет директоров и спросил коллеги... А, чем мы занимаемся? Они говорят, ну как, мы авиакомпания, у нас летают самолеты, we fly planes. Он говорит, нет, мы авиакомпания, but we fly people. Ну, мы занимаемся перевозкой людей, мы про людей. И вот эта небольшая смена парадигмы, которая тогда произошла в компании, она буквально произвела революцию во всем. Как компания продает билеты, как они общаются с пассажирами, как ищут потерянный багаж. Множество аспектов бизнеса изменилось благодаря изменению мировоззрения. И мне кажется, такая же перемена, она произошла во многих компаниях, во многих бизнесах универсально по всему миру. Вот буквально несколько примеров, чтобы подкрепить, скажем так, вот из мировой практики эту точку зрения. Компания John Deere прямо у себя на сайте опубликовала видеоролик, видеоролик с благодарностью своим клиентам. Ролик звучал примерно следующим образом. Спасибо, что вы нас кормите. Потому что John Deere — это компания, которая производит сельскохозяйственные трактора, и, соответственно, ее клиенты — это фермеры да, или небольшие, может, и большие агропромышленные холдинги, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Спасибо, что вы нас кормите. Мы сделаем все, чтобы обеспечить работоспособность техники, которую мы для вас сделали. И это было настолько искренне, это было настолько от души, настолько глубоко, и этот ролик, он получил очень хороший, конечно, отклик клиентов, потому что это было правда про настоящее, это было про понимание своей важности того, что мы делаем, ну, что компания делает для своих клиентов. Многие компании, особенно вот в Европе, это была достаточно такая актуальная тенденция, перешли от позиции «есть компания, есть клиент» к позиции «вместе с клиентами». Всем сейчас трудно, и всем нужно как-то вместе выживать. В частности, на мой взгляд, очень показательный пример компании Avon, компании, которая производит косметику. У них э, снизилась, снизилась потребность в продукции, снизилась нагрузка на колл-центр. Высвободились рабочие руки, рабочие места операторов, которые принимали звонки. Что сделала компания? Они предложили временно вот этих высвободивших сотрудников помощь э, волонтерской организации, которая оказывала помощь пострадавшим э, от ковида. То есть вот такое плотное взаимодействие не клиент на одной стороне, компания на другой стороне барьера, а сотворчество сотрудничество, взаимодействие. Это еще один такой, ну, на мой взгляд, глобальный тренд, который мы увидели. И он тоже универсален. И естественным образом это, скажем так, изменило восприятие компании в глазах клиентов. Соглашусь с тобой полностью, что центричность выходит на первое место, что мы сегодня делаем бизнес для людей вместе с людьми. Чуть позже я у тебя еще спрошу про то, как менять корпоративную культуру и как сделать так, чтобы собственник или там, первое лицо компании в это поверил. А пока давай пойдем немножко дальше. А, Опять-таки, продолжая идею Маккензи, они запротоколировали, что сегодня тренд на осознанное потребление товаров или услуг. Это характерно даже для финансового обеспечения вот, категории потребителей. Этот фактор он характерен для отечественного потребителя, у которого мало способов для развлечения, или потому что шопинг выступает основным. Как ты считаешь, почему сейчас вот, э, понятие осознанного потребления тоже выходит во всех э, исследованиях, во всех протоколах? Знаешь, Ален, мне бы хотелось поделиться историей про осознанность, есть такая сеть кофеина, они теперь глобальные, называется «Буше», они родились в Санкт-Петербурге, сейчас уже шагнули по планете, открывают сеть в Амстердаме, это компания с очень сильной корпоративной культурой, которая во многом идет от основателя и руководителя компании они провели целое исследование на тему осознанности, потому что для них это очень важная тема как в корпоративной культуре, так и во взаимодействии с клиентами. Ну, это как две стороны одной медали, они всегда идут параллельно. И э, они наблюдали за тем, что происходит да, вот именно в это непростое время, и глобальный тренд в мире на повышение осознанности. Осознанности со стороны клиентов — и осознанности со стороны компании в том числе. Опять же, это как две стороны одной медали, одно идет в другое. С одной стороны, мы все, как клиенты, в той или иной степени, мы остановились на секунду и задумались. А мои текущие манеры, способы потребления, так уж ли они необходимы? Зачем я приобретаю те или иные вещи? Так уж ли они нужны? Так уж ли они важны? Очень многие люди пересмотрели свое поведение, потребительские привычки. Кто-то и многие изначально в силу необходимости, да, потому что они были замкнуты в достаточно тесном пространстве, не у всех был доступ к полному спектру товаров и услуг. И в какой-то момент начало приходить переосмысление того, что на самом деле важно, что является необязательным. И вот это повышение осознанности, оно на самом деле даже не столь связано с финансовым положением людей, потому что оно характерно как для обеспеченных людей, так и для менее обеспеченных. Вот это пере... Я как раз хотела задать вопрос, не является ли это подменой понятий, когда... Э, ну... Из-за ситуации с карантином, из-за ситуации с ковидом просто люди физически стали беднее, люди физически стали меньше зарабатывать, а кто-то и остался без работы, и они за счет своего более низкого финансового статуса начали отказываться от каких-то вещей и прикрывать этой позиции осознанного потребления. Так ли это или нет? Коррелируются ли финансовые твои возможности с осознанным потреблением? Вот этот вопрос, который вот у меня стоит уже не один день, откровенно говоря, в обсуждении, мы даже вот на днях в офисе дискутировали на эту тему. Я бы хотела тебя спросить, насколько коррелируется финансовый спад твои способности там, покупать или иные услуги и товары и с переходом к осознанному потреблению? Мне кажется, тут, безусловно, есть оба фактора, потому что, к сожалению, покупательская способность людей, наверное, во всех странах мира, ну, скажем так, разные страны были задействованы по-разному, но, тем не менее, глобально на разных рынках произошло вынужденное и резкое объединение населения и сокращение возможностей потреблять. Поэтому, безусловно, от каких-то вещей людям пришлось отказаться просто в силу невозможности, как, например, огромный рынок, который пострадал ну, первым от ситуации, это, естественно, рынок авиаперевозок, рынок хорики, да, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Люди, даже если бы хотели, не имели возможности это потреблять. Действительно, многие потеряли работу, поэтому нет возможности, ну, скажем так, поддерживать привычный уровень. Но в то же самое время... Очень многие вещи оказались более востребованы, чем раньше. Например? Например онлайн-обучение. Люди стали больше тратить на обучение. Совершенно неожиданным образом для целого слоя, целой прослойки компаний вот эта ситуация открыла новые возможности. И многие образовательные учреждения, которые задумывались о том, что да, рано или поздно нам надо будет посмотреть в сторону онлайн-технологий. Им пришлось сделать этот квантовый скачок. В частности, мы, например, в марте точно так же перевели все свои обучающие программы в онлайн-формат, потому что у нас просто не было другого выхода. И фактически вот эта ситуация стала своего рода катализатором. А для того, чтобы это случилось и чтобы действительно на рынке появился целый спектр, новых услуг в онлайн-формате. И это коснулось совершенно неожиданных отраслей. Кто бы мог подумать, что йогой можно заниматься онлайн? Или фитнесом, или танцами, или иностранными языками? Это были отрасли, которые традиционно были офлайновыми. Появились новые возможности, и появились люди, которых ситуация подтолкнула к тому, чтобы перераспределить свои возможности, пересмотреть, например, необходимость, там, не знаю, Новые одежды, да, или каких-то вот вещей там, походов в рестораны, в сторону других вещей. Смотри, вот еще, когда только мы ушли все на карантин, да, в каждой стране по-разному, кто-то в марте, кто-то в апреле, мы все пользовались таким понятием, как отложенный спрос. Вот как бы карантин закончится, и все вернется на круги своя ну, как мы видим, ничего так быстро не возвращается. Та же развлекательная отрасль, никто не спешит в кинотеатры, хотя они уже сегодня работают с соблюдением социальной дистанции. То есть, как ты считаешь, вот мы вернемся к привычной, привычно социальной, да, потребительской жизни, или все-таки тот самый отложенный спрос, на который мы рассчитывали, что он будет по окончанию карантина, он уже не наступит, и просто будет та новая реальность, которой мы уже есть сейчас с интернет заказами с интернет-сервисами с интернет-обучением ты знаешь ален мне кажется мир уже изменился навсегда и вот эта фраза новая реальность new reality это это правда так вопрос в том какой она будет эта новая реальность что она возьмет из прежней до ковидной истории а что попадет в нее из этого периода, когда мы жили в период ограничений. Весь мир жил и компании, и потребители. Но это будет уже новый мир. И там будут новые правила, новые ценности. Например, переход в онлайн. Это был очень болезненный переход, в том числе для многих клиентов, для старшего поколения. Вот это ломка сознания, например, даже доставка продуктов. Да? Это был глобальный тренд. Много потребителей, и в России были исследования, и в Европе, и в Южной Африке. Наши коллеги тоже сделали большое исследование ритейла в США. Глобальный тренд люди стали больше покупать продукты питания. Карантин уйдет, а привычка вполне может остаться. И аналитики как раз предсказывают, что это будет так. И вот эта ситуация стала триггером для того, чтобы приучить людей онлайн-потреблению, в том числе и старшее поколение, которое традиционно предпочитало флайновые услуги. И мне кажется, многие аспекты потребительского поведения они изменились навсегда, потому что на самом деле многие с удивлением спросили себя: так можно было? Да, Netflix ворвался в нашу жизни надолго теперь. Скажи мне еще вот, ну как бы у Безоса, я думаю, что ты знаешь, наверняка у него всегда в комнате, где проводится совещание, находится отдельный стул. Он пустой, и это стул для клиента. И все решения, которые принимаются, они принимаются с фокусом на вот этого воображаемого клиента. Вот желаемый клиентский опыт. Мы стремимся создать что-то, что хочет клиентам, или он что-то хочет другое. Что мы сегодня считаем первоклассным клиентским опытом, скажи? Ален, по поводу истории про безуса, я, да, конечно же, ее слышала. Я признаюсь честно, я думала, что это байка. Ну вот одна из тех красивых историй, которые ходят по интернету, тренеры ее рассказывают на тренингах, и вот это какая-то ну, вот красивая история как раз для каких-то обучающих мероприятий. Но наши партнеры, компания Market Culture, создатели методики оценки клиента-ориентированности с которыми мы э, работаем, сотрудничаем, они проводили большое глобальное исследование клиента-ориентированного лидерства. И в рамках этого исследования они брали интервью у таких именитых, знаменитых клиентоориентированных лидеров, в том числе у топ-менеджеров Amazon. И в ходе этих интервью они с ними встречались лично, там несколько встреч были в Сингапуре, на Ближнем Востоке, и они рассказывали, что это правда, когда пришел один из руководителей Amazon, в комнату для совещания, ну это комната для интервью, там не так много людей, и этот человек реально попросил еще одно кресло. Коллеги, ну, как скажем, улыбнулись, естественно, кресло принесли, провели интервью, но каково же было их удивление, когда через несколько дней, когда проходило второе интервью, совершенно независимо от первого, это был другой топ-менеджер, и он точно так же попросил пустое кресло. Это история... С одной стороны, да, про внимание клиенту, а с другой стороны про то, что это настоящее внутри компании, это не просто какая-то красивая байка, это то, чем компания живет на самом деле. И вот для меня это практически две равнозначные вещи, да, про то, чтобы действительно создать какую-то красивую историю, и про то, чтобы реально ей жить. Вот дама, одна из руководителей Amazon, когда она попросила поставить это пустое кресло и объяснила, почему это важно для нее, она говорит: Я буду рассказывать только то, и только так, что я хотела бы и могла рассказать в присутствии клиента. То есть, вот эта некая внутренняя честность в компании это, конечно, вот такая очень сильная корпоративная привычка. И говоря о том, так, да, кстати, еще один пример, наверное, который будет здесь уместно вспомнить, это пример британского небольшого телеком-оператора, который называется ШОР. CX-лидер этой компании долгое время присутствовала на заседаниях Совета директоров, и когда обсуждались самые различные проекты, финансовые, маркетинговые, проекты в области расширения продаж, она всегда задавала коллегам из совета директоров один и тот же вопрос, что это значит для клиента. Сначала на нее смотрели с удивлением, потом постепенно этот вопрос вошел в привычку, и поскольку коллеги уже ожидали, что этот вопрос последует, они стали готовиться. В результате они стали задавать эти вопросы своим подчиненным. И постепенно в компании появилась привычка любой проект, любую инициативу, которая бы в компании не предпринималась, рассматривать с точки зрения ценности для клиентов. Вот еще один такой пример, да, когда вот это действительно входит в плоти, кровь компании и действительно стаи, становится ее частью. А, говоря про клиентский опыт, на самом деле это очень классный вопрос, потому что мы достаточно часто слышим такие заявления, что клиент для нас самое главное. Мы все сделаем, все для клиента. Клиент — наш приоритет номер один. И порой складывается ощущение, что компания действительно работает для того, чтобы сделать счастливым клиента. И здесь, на самом деле, если мы вдумаемся в эти фразы, счастье клиента — наша главная цель. Здесь есть клиент, есть вторая половинка, есть мы. И очень важно как раз соблюдать баланс между этими двумя частями, чтобы уравнение работало. Потому что э, очень легко э, в погоне за удовлетворением каких-то желаний хотела клиента, пусть даже иногда сиюминутных, собственно говоря, забыть о том, кто мы такие, зачем мы на этом рынке, какова наша миссия и ценности, зачем мы пришли в этот мир как компания, что мы представляем себя. Иногда бывает так, что... Uh, то, чего хочет компания, может идти в разрез с интересами клиента. Вот простой пример, часто летающие пассажиры, вот я до ковида летала достаточно часто, uh, наверное, многие ненавидят вот этот период в самолете, когда мы все сели, пристегнули ремни и начинается брифинг по безопасности, когда стюардесса в 150-й раз одну и ту же вот последовательность информации доносит до пассажиров. Ты ее уже знаешь наизусть и думаешь, ну давайте мы уже полетим скорее, зачем мы тратим время вот на такие вещи. Для меня, как для клиента, в этом, я не вижу в этом ценности. Если меня спросить, я скажу, давайте уберем этот брифинг, мне все понятно. Но приоритет компании, ценность компании — это безопасность. И они точно знают, что этот брифинг нужен для того, чтобы компания могла реализовать свою миссию, свою ценность. Поэтому, когда мы говорим про желаемый клиентский опыт, это не просто опыт, который желает клиент. Это тот опыт, который мы, как компания, желаем создать для наших клиентов. И на самом деле очень важно ну, любой компании да, вот четко себе представлять, какой опыт мы хотим создать для наших клиентов который будет в соответствии с нашей миссией и ценностями, который будет нужен и важен клиенту, который будет создан с учетом конкурентного окружения, с учетом текущей ситуации. Тогда это правда будет тот опыт, который приведет компанию к успеху. Кстати, мне очень понравился твой пример, с, что это значит для клиента. Я вспомнила, что у, Кен, у Кевина Гаскела, это XCO Porsche BMW и Lamborghini, когда он работал в компании Porsche, у него на столе, точнее на двери, была табличка «Does it sell И каждый сотрудник, который заходил в его кабинет с новыми идеями и предложениями, он должен был ответить, это решение и это предложение продает наши машины или не продает. Продает. То есть что это значит для клиентов? Классные такие примеры, они позволяют задуматься, делаем ли мы точно так же с нашими брендами. А мой следующий вопрос к тебе, скажи, пожалуйста, всегда ли клиент прав? Вот как соблюдать баланс между интересами компаниями и интересами клиента? Вот ты сейчас как раз рассказала на примере авиации, что тебе как клиенту, но ну, ты уже эту инструкцию знала наизусть, а в ценностях компании — это безопасность. Вот хорошо следовать твоим пожеланиям отказаться от инструкции, сделать эту инструкцию цифровой в наушниках, в экране соседнего кресла или как? Вот расскажи твое мнение по поводу правоты-неправоты клиента. Слушай, ну, я, поскольку являюсь сертифицированным тренером CXPA, я преподаю на русском языке и на английском мастер-класс, международный мастер-класс, который сертифицирован в Международной ассоциации профессионалов клиентского опыта, который называется Custom Experience Masterclass. Такое большое двухдневное мероприятие, до covid -а оно было очным, да, сейчас мы его делаем в онлайн-формате. И когда мы говорим с участниками мастер-классов о связи между балансом, да, интересами компании, интересами клиента, мы рисуем такую очень простую картинку. Сверху у нас находятся миссии и ценности компании, потому что это самое главное, это то, для чего и почему мы есть в этом мире как компания. А Чуть ниже а мы рисуем с одной стороны бизнес-стратегию компании и цели компании, потому что мы как компания, мы, как правило, очень хорошо знаем, чего мы хотим. Мы хотим такую-то долю рынка. Мы хотим такой-то объем продаж, мы хотим вывести на рынок столько-то новых продуктов. То есть мы свои цели, про то, что мы хотим, мы знаем, как правило, очень хорошо. Это бизнес-стратегии ну практически в любой компании описано. И дальше мы спускаемся на уровень ниже, отвечаем себе на вопрос, а как мы эту цель достигнем. Но здесь появляется одна заковыка. Для того, чтобы вот эта цепочка сработала, кто-то должен наши продукты и услуги купить. Да, для того, чтобы мы получили деньги, завоевали долю рынка и достигли наших финансовых показателей. То, ну, естественно, клиент. И тут возникает вопрос. Мы точно знаем, чего хотим мы. А клиент чего хочет? Что находится на другой стороне уравнения? И вот CX-стратегия — это как раз тот инструмент, который позволяет нам выровнять этот баланс, увидеть, что хотим, хотим мы, как компания, и что, собственно говоря, хочет клиент. Мы хотим долю продаж, долю рынка, а клиент хочет качественный продукт, удобную службу поддержки. Быструю доставку, легкий возврат, э, я не знаю, большой ассортимент цветов, форм, размеров, ну, в зависимости от бизнеса. И вот здесь, как раз когда эти две вещи присутствуют в компании, когда мы знаем, чего хотим мы, мы знаем, чего хочет клиент, и вот эти две вещи позволяют нам соединить их вместе и получить ответ на вопрос «как?». А как мы все это сделаем? И тогда круг забыкается, мы делаем то, что действительно хочет клиент и то, что соответствует нашим целям. Ну при этом мы с тобой понимаем, инструмент CX — это хорошо, стратегия клиента ориентированности — это тоже здорово, но в то же время мы видим, что ну, как бы нужно первоклассный клиентский сервис как-то коррелировать с конвертацией в прибыль, да? и иногда сложно оправдать инвестиции в CX. Каков прямой или косвенный коммерческий эффект сервиса, скажи? Ну вот здесь как раз смотрите, когда, когда нашли ответ на вопрос как. Вот давай, да, ответ на вопрос как нашли. Ответ на вопрос как нашли. А теперь дальше, если мы помним о том, зачем мы это делаем, мы это делаем не только для клиента, мы это делаем и для себя. У нас есть свои цели, которые никто не отменял. Да, у нас есть свои цели по финансовым показателям, там в подоле рынка и так далее и так далее. И э, на самом деле есть действительно такой перекос, когда компания начинает говорить о том, что мы все для клиента, условно говоря, черный лимузин каждому, да, букет свежих роз, забывая о том, сколько это стоит, с одной стороны, и забывая о том, насколько это на самом деле важно для клиента. Может, клиенту и не нужен этот лимузин, ну или хотелось бы, но это не является критически важным для клиента для того, чтобы э, качественный клиентский опыт был создан. И когда включается вот это понимание приоритизации, что для клиента действительно важно, что является ключевым, что обязательно должно быть в составе клиентского опыта, а что является просто, ну, скажем так, приятным бонусом, появляется понятие приоритизации, которое очень хорошо можно связать как раз с финансовой стороной вопроса. Мы когда разбираем аспекты клиентского опыта, мы всегда говорим о трех уровнях клиентского опыта. Первый уровень очень простой, базовый. Это базовый функционал продукта. Если это автомобиль, то он должен ездить, у него должны открываться двери и так далее. Да, вот это физические характеристики любого продукта или услуги, которые есть на рынке. Следующий уровень — это уровень доступности. Насколько мне легко, насколько мне удобно пользоваться этим продуктом, да, насколько быстро я его могу купить. Если мы говорим, например, про доставку еды, насколько быстро она будет доставлена до моей двери. Если мы говорим про... Не знаю, медицинскую услугу, насколько быстро я могу попасть к нужному специалисту, насколько легко там записаться и так далее, и так далее. Да? Вот этот следующий уровень — это доступность. Ну и, наконец, третий уровень — это эмоции. А насколько мне комфортно, приятно, хорошо пользоваться этим товаром или услугой? Как, или услугой? как я себя чувствую, как клиент, да? когда пользуюсь этим товаром или услугой? И компании очень четко важно понимать, вот на каждом из уровней какой клиентский опыт мы создаем и где, какова пропорция, сколько ресурсов мы готовы инвестировать в каждый уровень и сколько мы должны инвестировать в каждый уровень для того, чтобы создать тот самый клиентский опыт, который клиенту нужен и важен, и не более того. Слушай, спасибо, uh -huh. три шага, раз, два, три, запомнили. Скажи, пожалуйста, какие сегодня самые правильные, важные и нужные CX-метрики нужно использовать в бизнесе? Вопрос на миллион. Наверное, я отвечу так. Ни одной идеальной метрики не существует. Вот если бы она была, мир был бы гораздо проще. Есть набор метрик, они все хороши, все хороши по-разному. И поскольку нет ни одной идеальной метрики, то решение в том, чтобы использовать систему измерителей, неидеальных измерителей, и создавать свою идеальную систему для своей компании. В ней обязательно должны присутствовать метрики клиентского опыта, как тактические, так и стратегические. Тактические это измерение удовлетворенности, это измерение сложности для клиента, удовлетворенности там, CSI, например, инструмент сложности, например, инструмент CES, который, Customer Effort Score, который может помочь понять нам здесь и сейчас, насколько клиенту хорошо или... СЕС он про то, насколько клиенту плохо, что ему мешает в данной точке контакта. И точно так же нам важно видеть большую картину. Здесь нам в помощь НПС, который позволяет нам понять, каково устойчивое впечатление клиента о продукте, услуге или бренде, да, насколько вот оно постепенно формируется в точках контакта, к чему оно приходит. Некоторые компании используют для этой цели LTV, кому удобно, это ну, в силу особенностей бизнеса, и они смотрят на LTV как вот такой интегральный показатель, который помогает компании понять, в правильную сторону мы двигаемся или нет. И при этом э, очень важна Роль э, операционных показателей. Это показатели, которые позволяют нам понять, как, насколько мы, как компания, хорошо делаем свою работу. И в каждом отделе, в каждой отрасли показатели будут свои. Да? Для колл-центра будут, например, не знаю, FCR, там, количество звонков... Э, количество запросов клиентов, решенных с первого раза, с первого обращения, АХТ, да, время, там, средняя продолжительность звонка, количество секунд до снятия трубки, количество контактов, которые должен совершить оператор для того, чтобы решить проблему клиента и так далее. Если мы говорим про производственную линию, это будут совершенно другие показатели. Это может быть там, скорость выпуска продукции, процент брака, эм, там, не знаю, количество остановок технологической линии и так далее. Масса, огромная огромный объем показателей, которые помогают нам понять, а насколько, собственно говоря, мы хорошо делаем то, что мы делаем. И вот магия случается тогда, когда мы связываем то, насколько хорошо или плохо делаем мы то, что мы делаем, с тем, насколько это нравится или не нравится клиенту. И вот когда появляется эта связка, да, когда мы видим связь, что влияет на удовлетворенность и лояльность, что именно мы должны делать, чтобы мы стали лучше так, чтобы клиенту понравилось. Тогда у нас есть возможность взять наши CX-показатели, тот же NPS, разделить его, например, отдельно, нашу базу там, на детракторов и промоутеров, и взять, да и посчитать, а, собственно говоря, каковы финансовые показатели у наших детракторов и чем они отличаются от промоутеров. Те люди, которые к нам лояльны, сколько денег они готовы у нас оставлять. Да, то есть мало того, что они готовы нас рекомендовать, мы это знаем благодаря НПС, они еще и деньги с нами готовы оставлять. Да? Это можно там, посмотреть, вот, в частности, в банковской сфере, это очень такая принятая практика, да, когда база клиентов разделяется на группы и просто банк сравнивает, сколько, какие остатки на счетах держат клиенты разных категорий, как часто они пользуются картой, сколько транзакций совершают. Как часто покупают какие-то дополнительные продукты, насколько складывается кросс-селлинг, как часто обращаются в колл центр? и на самом деле статистика показывает, что лояльные клиенты денег хранят больше, карты пользуются чаще, а в колл центр звонят реже. Расскажи вот еще, про мэджик, да, как добиться мэджика внутри коллектива, между там, финансовым департаментом и между департаментом по управлению клиентским опытом. А вот здесь на самом деле я бы сказала, что главная магия, как ни странно, как раз в цифрах. То есть хотелось бы сказать, что это вот про сердце, да, про вовлеченность, безусловно. То есть тут два аспекта. Это про голову и это про сердце. А голова это про цифры. Компания, бизнес живет цифрами. И нам как бы мы не любили говорить об эмоциях клиентов и сотрудников, там никуда не деться от цифр. Поэтому если CX-департамент хочет найти общий язык с другими департаментами и с руководством компании, ему нужно научиться говорить на языке цифр. Ему нужно научиться пользоваться теми самыми метриками, увязать их с операционными показателями, с финансовыми показателями. Причем сделать это так, чтобы CX-департамент поверил в это сам и поверил настолько, чтобы мог убедить других. И если такая уверенность есть, и она доказана в цифрах, финансисты прекрасно умеют считать деньги. И их убедить очень легко, и они становятся важными и сильными союзниками. И то же самое с seo компании да, который, скажем так, нацелен на устойчивый рост компании А что это такое? Это как раз то, что ему может дать CX. В чем сложность? В том, что нужно убедить, показать на цифрах, что это работает. Очень круто. На самом деле, давай про персонализацию еще поговорим, потому что там одни эксперты говорят о том, что клиенты с одной стороны более лояльны к компаниям, с которыми высокий уровень проявления персонализации, а с другой стороны хотят как можно меньше вступать в прямое взаимодействие с персоналом на этапе там, совершения покупки или услуги. Вот какие инновации будут имплементированы в область персонализации клиентов? Ты знаешь, вот то, что я слышал на глобальных рынках, это концепция, вот одно время была очень популярна, так называемая концепция «Glocal», которая расшифровывается примерно так, «Think globally, act locally». То есть ты думаешь глобально и при этом действуешь локально, да? то есть то, что подходит к рынку, подходит к сегменту, там, к, ну, к сегменту клиентов и так далее. И на самом деле здесь... Похожая ситуация, да, когда, с одной стороны, нам очень важно помнить вообще, зачем мы это делаем. Вот эта вся цифровизация, к сожалению, часто во многих компаниях в разных частях света, она настолько яркая, настолько красивая идея, что она захватывает компанию настолько, что подменяется цель и средства. И вместо того, чтобы быть инструментом создания качественного клиентского опыта, она становится целью. Мы внедряем новую CRM-систему, чтобы внедрить новую CRM-систему, потому что наши конкуренты тоже внедряют новую CRM-систему. И что получается? Мы идем от технологического решения. Мы хотим новую CRM-систему. Значит, нам нужно как-то поменять процессы, чтобы мы в, этой, ага, мы в этой новой системе можем делать то-то, то-то, то-то и то-то. И, наверное, клиенту будет здорово, потому что мы будем делать это иначе. А иногда до клиента вообще дело не доходит. А на самом деле, когда цифровые технологии используются как инструмент, все происходит наоборот. Мы идем сверху. Мы идем от миссии ценностей, зачем мы все это делаем. Мы думаем о том, что мы хотим сделать для клиента. И понимаем, что, например, для того, чтобы называть клиента по имени, когда мы снимаем трубку или когда клиент входит в зону ресепшн в гостинице, нам нужна определенная CRM-система, которая позволит нам это делать. И мы начинаем подбирать эту CRM-систему, зная, зачем и почему мы это делаем. И тогда, когда это происходит, да, когда мы действительно идем от потребностей клиента Через карту клиентского путешествия да, мы ищем, что было бы наилучшим решением. Возможно, это CRM-система, а возможно, это вообще какое-то другое решение. Тогда мы находим те решения, которые приносят максимум ценности бизнесу и максимум ценности клиенту. Поэтому с цифровыми технологиями тут главная скажем так, опасность — не поменять причину и следствие местами. И что касается… То, что точно так же про предвосхищение потребности клиента и про персонализацию. Это просто то, чего хочет клиент. А чего клиент хочет? Чтобы к нему вообще обращались лично, чтобы все было быстро и чтобы все было без сбоев. Да? И из этого как раз и рождается понимание того, что да, с одной стороны это цифровизация, а с другой стороны это некие технологии, которые позволяют нам глубоко сегментировать клиентскую базу, да, технологии, которые позволяют предсказывать, и есть там сейчас очень высокотехнологичные системы, которые работают с бигдатой, которые позволяют предвосхищать, что клиенту может быть нужно, и, соответственно, ему это проактивно предлагать. Вот, работает вся эта история только тогда, когда мы начинаем от клиента, а не от возможностей технологического решения. Знаешь, про персонализацию хочется задать еще такой коварный вопрос. Сейчас часто не успеешь подумать, о а тебе Google уже таргетингом показывает этот продукт, да, или этот товар. И ты начинаешь невольно думать, а действительно ли это ты хотел? Или это хороший брат Google знает о тебе больше, чем на самом деле хочешь того ты? И как вот здесь не попасть в ловушку твоих ожиданий и того, что ты на самом деле хочешь, и того, что тебе предлагают? Ты, вроде как ты, может быть, это и хотел, но когда ты это видишь в рекламе или в предложении тебе, ты начинаешь невольно думать, а, что-то меня брат подслушивает, и бигдата много обо мне знает, нужно быстро все подключать. Как вот эту вот историю, знаешь, потребительского страха сегодня сглаживать, скажем так, используя бигдаты, технологии и персонализацию? Слушай, ну здесь мне кажется, с одной стороны, да, действительно вот в маркетинге есть сейчас даже такое понятие, которое называется tunnel vision. Туннельное видение. Когда мы столько всего знаем про клиента, и мы его, например, уже спросили, что он любит на завтрак, он нам сказал, я люблю яичницу. И ему теперь мы каждый раз по умолчанию предлагаем яичницу. А клиенту, может, яичница уже и поднадоела. Но поскольку мы все время предлагаем одно и то же, то вроде как вот это вот понимание альтернатив, оно начинает сужаться, потому и вот этот вот термин туннельного видения, что вот эти все технологии, они по сути дела вот как бы сужают наше видение того, какие у нас есть потребности. Вот. Где здесь лекарство, где здесь решение, у меня, наверное, готового ответа нет, но я бы сказала, что, наверное, ответ здесь очень прост, слушайте и слышите клиентов. Если мы, например, делаем фокус-группу с клиентами, и клиенты говорят, слушайте, ну ей-богу, ну вот один раз сказал, что хочу яичницу, а вы меня теперь все, ну как бы я еще подумать не успела, а вы мне уже в номер принесли яичницу, то да я вообще пошутил, я на самом деле там, иногда овсянку люблю, иногда круассан. Если мы слышим клиента, мы вовремя услышим, что нет, это не работает, или оно должно работать не так. И тогда мы не совершим вот этой ошибки, мы не сузим его видение, то есть в чем тут главная проблема, что эм, используя технологии, мы рискуем вызвать неудовольство клиента, раздражение, гнев, там, не знаю, злость, какой ну, какой-то негатив. И наша мудрость, CX-мудрость, как раз и заключается в том, чтобы вовремя клиента услышать и понять, где эта грань. И если мы настроены на клиента, мы эту грань не пропустим. Ну, кстати, недавно читала кейс Netflix, где они пошли методом от обратного. Они сначала спрашивали своего клиента, какой фильм, какой сериал, какой контент они хотят потреблять. И, естественно, как бы там клиент отвечал из тех, ну, может быть, там своих желаний, но когда наступало время смотреть, он переходил совершенно на другой контент. И, или вообще не смотрел то, что было в списке его желаний и предпочтений. И тогда Netflix перешли на то, что они начали делать таким образом сбор и рекомендацию сериалов и фильмов, основанную на массовом просмотре других фильмов и они вообще отказались отслушать клиентов в отношении спросить, что вы хотите, потому что это не коррелировало с тем, что клиент на самом деле смотрит. То, что он хочет посмотреть, и то, что он смотрит, это две разные вещи. И они, анализируя уже то, что просмотрели, на основе этого анализа выдавали тот контент, который набирал потом популярность еще больше и больше и больше в просмотрах, и вот сегодня их алгоритм продолжает работать таким образом по рекомендациям, основанным на количестве просмотров, они основаны на ожиданиях клиента чтобы они хотели посмотреть знаешь мне кажется это очень важную тему затронула потому что когда мы говорим про слышать и слушать клиента это не всегда про опросы или вот непосредственно про спрашивать и у нас есть много инструментов понимания того что хочет клиент мы можем действительно спрашивать да? а мы можем быть пассивными наблюдателями Там, если мы говорим про рит ритейл у нас есть камера наблюдения если мы говорим про интернет, тут у нас огромный объем возможностей, да, мы фактически можем, как это, тайным наблюдателем, да, наблю... смотреть за тем, как клиент путешествует по сайту, какие решения он принимает, какой выбор делать. Есть специальное оборудование, которое даже позволяет отслеживать движение зрачков и, соответственно, точно понимать в рамках одного экрана, как клиент воспринимает информацию. Есть масса этнографических методов, так называемых этнографических, когда мы, как в зоопарке, наблюдаем за животными, да, точно так же не вмешиваясь в естественный процесс, мы просто наблюдаем за тем, как люди принимают решения, как они изучают альтернативы, как взвешивают какие-то за и против. И из этого мы тоже можем делать выводы, ничуть не менее ценные чем те, которые мы можем собрать на основе информации, которую мы непосредственно спросили. Мы же понимаем, что тут тоже много искажений. Люди всегда хотят казаться лучше, чем, чем им кажется, они есть на самом деле. Да? Есть такое искажение, есть искажение, связанные с выборкой, есть искажение, связанные с тем, Кого мы спросили, когда спросили, как спросили, кто спросил, с помощью какого канала. Да, вот целый букет этих искажений, и все они повлияют на конечный результат. Поэтому здесь точно так же, как с метриками клиентского опыта, нет ни одного идеального инструмента. Здесь важно иметь вот точно такой же набор разных инструментов, которые нам действительно позволят действительно услышать не то, что нам хочет сказать клиент, а то, что он правда хочет. Вот, букет И искажений. Разница. Я играю с собой как устойчивую фразу сегодняшнего эфира. Мне прям понравилось <свят> букет искажений. А -а -а. Давай вернемся к, к вопросу, с чего мы начали потому что про корпоративную культуру я очень сильно хочу поговорить про культуру, потому что, как показывает опыт, что часто мы декларируем на стене одно, а выполняем другое, либо же как бы, там, приходят сотрудники с СИХ-департамента, говорят, мы должны стать клиентоориентированными не в ценностях на стене, а на деле, а руководство или первые лица не принимают этой культуры, или же как бы, когда сотрудники первой линии, мы их набираем за опыт, а оказывается у них там в ДНК нет клиентоориентирования, Ориентированности. Я знаю, что ты про культуру клиентоориентированности можешь сказать много, именно поэтому я этот вопрос оставила напоследок и хочу, чтобы ты раскрыла на ответ на этот вопрос широко, как ты знаешь. Да, ну на самом деле, конечно, клиентоориентированная корпоративная культура — одна из таких любимых и ключевых тем. А главная причина, и, кстати, вот она стала темой соавторства моего статьи в первой книге, во второй книге тоже. Да? Почему? Потому что без корпоративной культуры ничего не работает. Это вот тот самый питательный бульон, который, на котором может вырасти, взраститься самый безумно смелый и красивый CX-проект, если она хороша. И сгнить самый блистательный, придуманный и продуманный, тщательно разработанный план, если культура действительно не является поддерживающей. И, конечно же, очень часто бывает так, что компания создает прекрасную стратегию, строит планы, а потом раз и оно тонет в болоте, уходит за какими-то там срочностями, да, и уходит актуальность, ничего не происходит. Вот И этому есть несколько причин. Во-первых, конечно же, корпоративная культура, хотим мы этого или нет, она начинается с лидера. И если лидер компании не разделяет эти ценности, не понимает важности клиентоориентированности, то, ну, пожалуй, даже, наверное, грубо сказать, не стоит и начинать, да, но как минимум это первая задача, которая должна случиться в компании. Именно руководитель должен стать локомотивом, личным примером того, а что такое клиента ориентированное поведение сотрудников. И вот история про то, что научить этих дураков любить моих клиентов, она точно не работает поэтому когда мы говорим о корпоративной культуре да вот я в свое время училась в институте коучинга в санкт-петербурге у нас был замечательный преподаватель александр савкин он говорил у вас есть волшебный инструмент это пальчик и вот пальчик этот нужно развернуть вот так на себя и начать с себя задать себе вопрос что я должен делать для того, чтобы э, корпоративная культура, особенно если я лидер, что я должен делать, для того, чтобы культура стала более сильной. Э, и, безусловно, второй такой большой глобальный аспект ⁇ это CX как клиентский опыт, клиентоориентированность и EX как employee experience. Это вот две стороны одной монетки. Одно без другого не работает. Если руководитель кричит на своих подчиненных и требует, чтобы они улыбались клиентам и терпеливо выслушивали там любую проблему, которую возмущенно доносит клиента, она не будет работать. Потому что это вот как айсберг, есть очень красивая картинка, на мой взгляд, очень наглядная, когда а, сложности в, в, провалы и пики в клиентского опыта, да, например, в, в рамках карты клиентского путешествия, ну, нанесены вот таким образом, как некий рельеф на карте, да, где-то высоко, где-то пониже, где-то вот совсем провал. А снизу Обратная сторона — отражение. А что происходит с сотрудниками, которые этот клиентский опыт создают? И получается, что там, где плохо клиенту, где провалы, там и сотрудникам плохо. Есть причины, почему сотрудники создают плохой клиентский опыт, почему у них не получается. И смотреть в эту сторону — как бы создавать клиентоориентированность, не глядя внутрь, вот не повернув пальчик на себя, не получится. Нужно очень глубоко разобраться с тем, что происходит внутри компании. Происходит вот для этого такой очень удобный, на самом деле, простой инструмент. Это как раз вот тот самый MRI, Market Responsive Index, о котором я говорила в начале. вот наши коллеги из Market Culture его создали, и он, собственно говоря, успешно уже используется по всему миру. Он как раз про то, чтобы... Взять это сложное понятие, которым вообще непонятно, что делать. Все знают, что оно есть, все знают, что оно важно, но никто не понимает, как им управлять. Потому что для того, чтобы чем-то управлять, его нужно померить и разделить на какие-то управляемые кусочки. Так вот, Марай как раз эту задачку решает. Он берет э, клиентоориентированную культуру и разделяет ее на 8 векторов. И прицельно смотрит силу или слабость компании по каждому из векторов, и руководство компании становится понятно. А что делать? Что конкретно нам нужно делать для того, чтобы стать более клиентоориентированным? Вот. А поскольку инструмент уже, как говорится, именно академически зарекомендовал себя и всем, он связан, скажем так, эти результаты, они связаны с коммерческим успехом компании, да, есть такие огромные статистические выкладки, также как NPS, да, есть доказанная корреляция между NPS и экономическим поведением будущим экономическим поведением клиента 82%. И мы как компания, как коммерческая компания, можем быть уверены, что если мы работаем над улучшением NPS, мы делаем вклад. В свой будущий коммерческий успех. Точно так же и здесь. Корреляция между индексом МРА и коммерческим успехом 53%. Если вдуматься, это огромная цифра. Больше половины коммерческого успеха компании объясняется корпоративной культурой. Это при том, что есть конкуренты, есть рынок, есть COVID, есть миллион других факторов. Половина успеха зависит от того, что у нас внутри, вот здесь. Поэтому это очень важная тема. Очень нужная тема, и она абсолютно, опять же, универсальна для любого рынка, для любой отрасли, для компании любого размера. Инструменты могут быть разными, а потребность в клиентоориентированной корпоративной культуре неизбежно важна. Оля, я точно могу сказать, что благодаря сегодняшнему эфиру мы понимаем, что не каждый может стать безосом и принести в переговорку стул клиента и капитализировать свой бизнес на 63 миллиарда за 4 месяца, но каждый может повернуть пальчик себе и сказать, а что я могу сделать для того, чтобы улучшить показатели клиентского опыта и в будущем экономические показатели своего бизнеса. Ты знаешь, это превосходный был эфир, потому что ты рассказала столько много важных и ценных вещей, и при и этом настолько доступно, что, мне кажется, было бы понятно восьмикласснику. Э -эт Этим и подтверждается экспертность человека, и точно знаю, что мы не ошиблись, и он даже нам одна из наших постоянных слушательных написала, что очень круто, Ольга, я просто цитирую, зачитаю, спасибо, все слова в точку. Алена, спасибо за чудесный вечер. Сегодня, к сожалению, не могу дослушать до конца, посмотрю в записи. Вот, поэтому э -э, я тоже хочу тебя поблагодарить, и в завершение хочу спросить, что ты можешь порекомендовать кроме конечно же своих двух бестселлеров о клиентском опыте что еще порекомендуешь почитать какие подкасты какие книги какие на какие ресурсы подписаться для того чтобы мы вместе смогли построить выдающийся сервис нашей компании построить найти тот самый код первоклассного сервиса ну, прежде всего, мне хотелось бы начать с того, что я соавтор этих книг, а это означает, что, кроме меня, в создании этих двух книг в каждой из них принимало участие более 20 экспертов со всего мира. И ценность в том, что это 22 разные точки зрения: там, в одной 22, в другой 26 разных точек зрения, разных инструментов. Поэтому те, кто хочет увидеть, Свежие взгляды, новые технологии, новые инструменты, метрики — это вот очень такое конденсированное знание, которое можно, ну, скажем так, бывает, к сожалению, иногда книги, когда созданы по принципу «одна книга — одна мысль». Да, вот здесь, в этой книге, в каждой из этих, вот, в общем-то, они не такие толстые, эти книги, в каждой из них там более 20 свежих интересных мыслей. Поэтому я лично знаю многих коллег, которые вот вместе с которыми мы с авторы там очень много ценностей, очень много практических моделей для CX-экспертов, которые вот, CX — мудрость со всего мира. Мне бы однозначно хотелось порекомендовать нашим слушателям познакомиться с книгой Ина Голдинга, которая называется «Кастому год». Ян Голдинг — это один из ведущих мировых экспертов в области клиентского опыта, амбассадор CXPA, председатель судейской коллегии ряда международных конкурсов International CX Awards. Его книга называется «Custom Award», и это не случайно, потому что он любит рассказывать историю о том, что когда он только начинал карьеру CX-специалиста, его друзья спрашивали, чем ты занимаешься? Он говорил, «Custom Experience». Они его спрашивали, «Custom Award?» То есть даже сам термин был непонятен, и книга, она написана так, чтобы быть понятной восьмиклассник, она на английском языке, очень просто, очень доступно, очень простым языком про важные и сложные вещи, про эволюцию клиентского опыта, про сейк-стратегию, про остановку приоритетов. Ен прекрасно пишет, у него замечательный блог поэтому его легко найти онлайн. Я вам искренне рекомендую познакомиться с его работами. Вы получите массу пользы и массу удовольствия, знакомства с, с тем, что аккумулирует и собирается со всего мира ГИН. Ну и кроме того, конечно же, CXPA — это огромный источник ресурсов для всех специалистов со всего мира. У них прекрасный форум, живой форум, где можно просто задать вопросы коллегии, из Аргентины, из Бразилии, из Германии, из Швейцарии, из Сингапура с удовольствием накидают идеи или помогут там найти какие-то ресурсы. Они проводят вебинары, у них свой прекрасный блог, где пишут ведущие мировые эксперты в области клиентского опыта, эксперты в разных областях, поэтому, скажем так, знакомясь с материалами, которые готовит CXPA и делает, можно быть уверенным, что мы получаем качественную информацию, потому что, к сожалению, на многих рынках есть такая проблема, что тема горячая, тема яркая, интересная, информации достаточно много, и сложно выбрать качественную. Вот если вы отдадите предпочтение той информации, которая делится CXPA, можете быть уверены, что это профессиональная информация от ведущей Международной ассоциации профессионалов клиентского опыта. Вау, круто, да. Я считаю, что сегодня очень важно уметь фильтровать контент и выбирать тот подлинный контент, который, в котором есть глубина экспертизы и предметность экспертизы. У нас есть вопрос от Александры. С чего начать аудит в клиентском опыте в новой компании, если это вообще новая сфера? То есть она новая сфера для сотрудника или компания заходит на новый рынок? Могут быть разные ситуации, но в любом случае здесь, наверное, ответ будет один. Прежде чем куда-то двигаться, нужно создать некую карту реальности. А что происходит в компании здесь и сейчас? Что происходит с клиентами? Что происходит с клиентским опытом? Да, вот построив эту карту реальности, поняв, что у нас есть сейчас, это первый шаг. Вторым шагом мы можем спроектировать, а что мы хотели бы создать, и после После этого все, что нам остается сделать, это проложить мостик между этими двумя точками, создать ту самую стратегию и последовательно ее реализовывать, чтобы пройти этот путь от существующего положения к желаемому. Поэтому первый шаг — анализ реальности. А, спасибо, Оля. Александра, я думаю, Оля ответила на ваш вопрос, и у нее еще уточняющий вопрос, будет ли ваша книга на русском? Есть такие планы. К сожалению, пока не могу назвать точную дату, но да, действительно, мы планируем. Супер. Тогда мы точно будем в списке желающих ее прочитать и поделиться с нашими клиентами, которые из сезона в сезон входят на наш Customer Experience Management конференцию, получают лучшие инструменты, лучшие советы, естественно же, прочитают и твои советы в числе плюс 21 мнения того, как делать свои сервисы выдающимися. Возможно, ты в завершении нашего эфира хочешь что-то сказать, о чем я тебя не спросила, но ты знаешь точно, что это важно для тех, кто ставит клиента в сердце своего бизнеса, кто приносит в переговорку стул для клиента, кто э, может показать на себя пальцем, с чего же начинается стратегия клиента и как я могу это исправить. Что еще ты можешь пожелать нашим слушателям? Ну, знаешь, наверное, такой заключительной нотой стал бы посыл или рекомендация, которую дает своим слушателям, студентам InGolding, да, когда проводит кастом Experience мастер-класс. Он говорит о том, что самое главное, что такое самая главная задача CX? Ну вот как ты думаешь, что является главной задачей? Так, ты меня сейчас заставляешь <смех> пойти на провокацию, на самом деле. Но мое мнение, конечно, все равно задача CX — увеличивать финансовую прибыльность бизнеса. Да, на самом деле главная задача CX — это глагол, это действовать. Потому что очень часто бывает так, что компания очень много говорит о клиентоориентированности с высокой трибуны, с большой сцены, клиентам, сотрудникам, и, к сожалению, порой достаточно мало делается. Да? Так вот, основная задача СИГС-специалиста, СИГС-департамента в компании, которые есть, да, это перейти вот от слов, от понимания, от анализа к практическим действиям, да, к анализу реальности, к поворачиванию пальчика на себя, к составлению списка действий, что мы будем делать для того, чтобы сделать клиентский опыт лучше, и, соответственно, сделать компанию финансово стабильнее и коммерчески успешнее. Действуйте. Действуйте. Да, а это мы вынесем в главный That's тезис сегодняшнего нашего эфира. Оль, я еще раз хочу поблагодарить тебя за время, за эфир, и я убедилась в очередной раз, что все-таки ковид стер границы, потому что мы можем общаться, вот ты сейчас в Питере, мы сегодня в Киеве, говорить о важных вещах и действительно, невзирая на карантин и ограничения по передвижению, быть на связи и быть ну, настолько полезными, как был полезен сегодняшний час и для наших слушателей, и для тех, кто завтра, послезавтра уже будут смотреть в записи. Спасибо тебе большое, спасибо те, кто были с нами в прямом эфире, и до новых встреч в лайв толках Customer Experience, и, конечно же, 18 сентября мы, надеемся, увидимся с вами в офлайне. Спасибо, друзья, спасибо, Оля, и на связи. Да, спасибо, коллеги, спасибо за внимание, спасибо за вопросы. Алена, отдельное спасибо за вопросы. До связи. Все, всем пока. Пока.